Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено ценам в Болгарии и в частности в таком универсале, как Т-Маркет. Он чем-то напоминает АТБ, там есть скидки. Ну и в общем мы туда зашли и сделали ну, покупки. Примерно покупки у нас э, обошлись в 20 левов. Ну, это 400 гривен. И всего мы купили 9 наименований товаров. Вот мы видим, например, авокадо. Оно поштучно продается. Цена 1,99 лево. Это по-нашему примерно 40 гривен. Два банана. 440 грамм. 1,45 лево. Это 29 гривен. Молоко. 2, 2 2 литровых бутылки всего 2 литра 4,98 100 гривен соломка 55 грамм 049 лево это 10 гривен сыр моцарелла нарезанный 150 грамм 469 это 94 гривны сосиски 200 грамм 159 лево это 32 гривны влажные салфетки 72 штуки 275 лева 55 гривен тростниковый сахар пол килограмма 369 или 74 гривны и печенье 165 грамм 139 лева это 28 гривен но ну, с учетом всех скидок которые там полагается на некоторые товары Получилось, как мы видим в чеке, это отмечено 20 левов или 400 гривен. Ну, в общем-то, чисто эмоционально может показаться, что цены значительно выше, чем в Украине. Но если вот так вот спокойно это все оценить, то приблизительно цены получаются такими же. Вот. Ну... И могу вам предложить еще в конце этого ролика видео о том, как мы наслаждались жареной рыбкой ЦАЦА на побережье Черного моря в городе Несебр. Вот, друзья, мы опять в старом городе Несебр. Зашли в кафе «Три капитана», «Бира» и «Цаца». Здесь мы взяли знаменитую черноморскую «Цацу». Здравствуйте, скажешь, это, это Да. Беланжу продавали, Как вы казваете? Роза сиказоват. Роза да. сиказоват, да. Продавец «Роза», владелец да. этого, этой кафешки. Мы взяли здесь 100 грамм жареной «Цацы». Вот она из себя какая-то. Вот такая рыбка, очень вкусно, ее едят всю целиком. И, и картошку фри. Все это по 4 лева, всего 8. Вот сидим, наслаждаемся. Погода да, еще вот, да, очень тепло относительно, поэтому приглашаем сюда.